Вы спрашиваете, как мне найти в Одессе? Это очень легко. Вы идете по Дерибасовской, подходите к дому номер 13, входите во двор и изо всех сил кричите «Рабинович!» Все окна открываются, а одно нет. Там живу я. У меня очень редкая фамилия – Кацман. В Одессе приезжие из Москвы увидел на овощном киоске вывеску ⁇ Овощей ⁇ и заметил продавцу ⁇ Правильно надо писать ⁇ Овощи ⁇ Продавец отвечает ⁇ Вы, наверное, по виговору из Москвы ⁇ Да, а вы знаете, что у вас на Тверской улице на колбасном магазине написано ⁇ Колбасы ⁇ Но как это понять? Вот вы сначала у себе исправьте, а потом нас будете шпенять за язык. <реклама> Ципирович, вы можете назвать трех порядочных людей в Одессе? Пожалуйста, закройщик Фуцман. Закройщик Фуцман. Нет, Фуцман-закройщик, я уже говорил. Закройщик... Скажите, а остальных двоих из Бердычева можно назвать? Одесса, встреча на Приморском бульваре. Рабинович, вы что, считаете меня идиотом? Нет, нет, что вы? Но я могу и ошибаться.